Здорово, хохляра. Я вижу, ты больше под косишь, блядь. Тебя же автоблокетный. Не, не надо, хохлах. Хохлах. Не не надо не мне другое. эту пургу. Есть, есть, есть, есть, есть. Ну Вы вот и вот ты и прокололся, видишь, мне бандеровцы под ВПН. Все, я тебе расскажу. А ну давай, скачи. Давай, скачи. Слышу, Путин хуйло. Давай, а ну, я хочу услышать. Слава России. Так точно? Прилет с Кишинева, с Молдавии. Привет. Привет. Ты откуда? С Москвы, с Кремля. О, О так, так, Владимир Владимирович передать меня прилет. Слышишь, я все в Молдавии Порядок, подготовил, бля. Овсяк держу, бля. Порядок, Порядок нормальный, норм, норм, все, бандитов, бандитов разогнал, все, ждем. Уважуха, уважуха. Давай, Давай счастливо. счастливо, с Новым Годом, с Рождеством всех, тебя. ребята. И и России, России привет, и крепость и духа, пацаны. Все, спасибо вам тоже.